Я тут лезем, А дальше так служение. Ну, как да? там. А, хорошо, просто, просто все получится. <плодисменты> Так. Смотри, у Гоши пеноплес я завтра привезу Так, на полы На полы пеноплес ну, Да и, и работать с ним легче И быстрее его привезешь блядь. Вот, это первый момент Второй момент Арматуру я завтра утром привезу тоже До обеда А курамбай там работал, да? У Гоши? Был у Гоши курамбай?